Одноклубники, всем приветствуем. Сегодня у нас на обзоре мотобуксировщик Букс Клаб с шириной гусеницы 600 миллиметров и длина 1450. На данном буксировщике установлен двигатель Лифан, мощность двигателя 20 лошадиных сил, что соответствует литер 460 к.п. Двигатель установлен на подмоторное основание. Удобно это тем, что легко будет менять масло. Спереди блока находится сливная пробка, сзади блока также дублирующая сливная пробка и заливная горловина передней части. На данном буксировщике с двигателем 20 лошадиных сил установлен тормоз. Так как буксировщик этот нереально быстро разгоняется. Лично после сборки проверили, прокатились, потормозили, чтобы быть точно уверенным, что техника соответствует требованиям. Трансмиссия стоит двухопорная на самоцентриках. Цепочка у нас в базовой комплектации идет импортная, усиленная, с сальниками. Звездочки на данном буксе стоят 11 на 26 зубьев. Это золотая середина между тягой и скоростью. Также можем поставить 11 на 32 зуба. Кто не гонится за скоростью, больше нужна тяга, больше возить груза, пожалуйста. Доплачивать за это не придется. Установим так. Подвеска здесь установлена катковая. Катки бурановские. Подвеска мягкая, независимая. Дополнительно продели металлический тросик, чтобы телеги не перевернулись. Хотя на шестисотках это маловероятно. Но мы все равно поставили. А, также клиенту прошприцевали а, катки водостойкой с маской. Эту смазку можно найти у нас в каталоге товаров группы. Также многие еще говорили, почему пластины не делать наверх. Если пластины делать вовнутрь гусеницы, то колесо будет бегать как по шпалам. Но, соответственно, это неправильно. Болты мы разворачиваем внутрь. Они служат как рыхлителями снега. И также их потом можно на случай чего заменить накладку и раскрутить. Если их поставить с наружной стороны здесь, то особо смысла не будет, что они будут работать как шипы, а только наоборот могут быстрее загнуться либо обломиться. На всех мотобуксировщиков в стандартной комплектации у нас идет это отсекатель от снега, чтобы снежный факел не завивался и не попадал в лицо. А отсекатель будет направлять поток снега из-под гусеницы вниз. Что очень хорошо. Бампер мы используем трубу, круглый. Вместо петлей капота мы ставим металлические навесы. Так что от вибрации отряски у вас не сломается регулируемый угол атаки изначально при сборке мы устанавливаем на минимальный по желанию можно уже перекинуть на более большой это делается для эксплуатации весенний летний осенний период когда вы перекидываете болт на крепление выше то разумеется у нас начинает ослабевать цепь. Для этого мы ко всем мотобуксировщикам в комплект кладем успокоитель. Либо кто хочет может убрать звенья и передвигаться на постоянном большом угле атаки. Импортные цепи рубятся достаточно легко, но склепываются недостаточно легко. То есть надо потрудиться, еще будет склепать усиленную цепочку. Так как э, очень хитрые тут идут шпинты, они завальцованы, то есть они запрессованы очень достаточно хорошо. На двигателе стоит катушка 3 ампера. По желанию можно поставить 7 18, но это уже модели будут с электрозапусками. Один из клиентов у нас на двадцатку поставил, помимо фары девяностого, поставил дополнительно еще 40 И говорит нам, что очень светит ярко, без мерцания та и другая фара. То есть встает вопрос, сколько катушка на двигателе может выдавать мощность, если заявлено, что она 3 ампера. Площадку у нас выполнена из ПНД пластика, пластик морозоустойчивый, не боится химических реагентов, со временем не ржавеет, как это делается с металлом не разбухает, пластик берем первичку, никакой вторички не ставим. Грузовой фаркоп от снегохода Тайга, жесткий брызговик, хороший, плотный. То есть, если даже вдруг у вас каким-то образом а, попадет в гусеницу, то его у вас не вырвет. Дополнительно мы делаем плашку еще, а не просто клепками через шайбу. То есть это все практично. Также есть упор руля. Например, а, перед высокими препятствиями надавили морда буксировщика поднялась. Органы управления на руле – это рычаг газа, кнопка включения-выключения фары, двигателя. Ну и тут, так как установлен тормоз, выведен рычаг тормоза. Также на всех рулях мы делаем посадочное место под чеку аварийной остановки. Если в дальнейшем захотели ее поставить, то не надо ничего придумывать, что-то делать. У вас все будет уже сделано. Только с вас поставить чеку. На буксе присутствует также перегородка багажного отсека, что хорошо не обгорят вещи. Проводку мы используем для буксировщика это морозостойкую, Проводка эластичная. На морозе не лопнет, не треснет. А далее вся проводка укладывается в гофру. То есть голая проводка не прикрепляется изолентой к рулю голову. То есть у нас все спрятано. Все аккуратно и надежно. Также на всех буксировщиков присутствует крепление для модуля толкач. Перед отправкой на всех мотобуксировщиков мы проходим силиконом различные резинки. Смазываем Рычаг газа и крепление тросика газа на двигателе. Если посмотреть, он все черное. Смазку используем для тросиков цепей малибденовскую. Данный букс поедет в город Казань к нашему одноклубнику Владиславу. Владислав, кстати, заказал еще, дополнительно с буксом, склизовые направляющие. В группе прижилось к ним хорошее название, как моносклизы. То есть они крепятся на вал передней тележки, сюда, и на вал задней тележки. Центральная телега убирается. И также плюс этих слизовых направляющих в том, что, например, если едете по накатанной дороге, чтобы накладка лишний раз не соприкасалась с металлической скобой гусеницы, ее можно отрегулировать по высоте. То есть выставить, например, на не менее 5 мм. А когда вы заезжаете уже в глубокий снег, то гусеница, соответственно, прижимается к направляющей и склизы уже начинают работать. А когда этого не надо, то, соответственно, вся нагрузка будет на переднюю и заднюю телегу. А когда уже снег, он уже, соответственно, прижмет. Так что очень интересная разработка. Сделать заказ в нашем интернет-магазине букс.ефисклаб.ру либо в группе ВКонтакте в клубе владельцев мотобуксировщиков. Ну вот, скоро буксировщик будет у своего владельца очень надеемся, что Влад представит нам видео, фото со своих поездок на рыбалку. Продемонстрирую, сколько он поймал судака, благодаря буксировщику. Пишите свои комментарии под видео. Всем пока, до новых встреч!